Всем привет! Сегодня классный, теплый, жаркий денек, и мы поехали сплавляться. Еще, причем сегодня будет сплав не просто обычный, а этно фестиваль легенды Тамусы 2021, и мы хотим поснимать, посмотреть, что там происходит, и, конечно же, сами сплавимся. Мы взяли две лодки. Все вам сейчас покажем. К народу просто море. Это еще машины разъехались. Надо все накачать, надо качать. Все, сейчас. А ну все, все, все. ну встань, давай, накачаем. Вер, Кидай, Варя. Кажется, что уже все должны уплыть, а они все едут и едут, и едут, и едут, и едут без конца. Речка будет сегодня вся заполнена плащиками. Так низко, смотри, смотри. поделим парень смотри дядя ну, скорость да. да да мы боимся коронавируса мы боимся. внимание подплываем к этим кому кто нас совщится Странным. Сейчас поснимаем, что там происходит. Ребята, а как у вас называется команда? Класс! Прикольно так придумали! Такие молодцы! Спасибо! Красота! Вы видите себя на ютубе. Вы представляете, до какой степени ребенок спит в лодке? Я в шоке! Сейчас, Наше водное путешествие подходит к концу, потому что мы подплываем уже к тому месту, где оставили машину, пляж, городской пляж. Ой, сколько там народу, я не знаю, где мы там, конечно, ну, наверное, где-то остановимся, понемногу, ну, все перетащим и посмотрим, что там за праздник, поснимаем, покушаем, может, попробуем какое-нибудь национальное блюдо, да? Ну, Деньги-то есть с собой сейчас. Может, что-то попробуем, поснимаем, в общем. Скипель, мы не плываем, Трое в лодке, Не считай собаки. Не У -у -у. Считай собаки. Вы заметили, мы сегодня без главного блогера. Потому что главному блогеру приходится зарабатывать деньги на раскрутку канала. Подписывайтесь, чтобы мы зарабатывали на YouTube. Тогда мы будем путешествовать еще больше. И снимать для вас еще лучшие видео. Да, подписывайтесь. Но ну, пожалуйста. Мы не хотим работать, мы хотим отдыхать. Мы приплыли, сушим лодки. Вот сколько народу. Тут каски. Народов, как звонкие ручейки, соединяясь в полноводную реку, орошают землю, Так да, не Молчонка. переплетаясь, переплетаясь культуры разных народов, обогащают друг друга. Это доски, да, разделочные? Да, разделочные доски. Вот видите, я специально освободила, чтобы посмотреть, что они как 3D играют. Это как картина и по назначению использовать. Вот это чайный домик. А это просто можно сюда что угодно уложить. А, как шкатулочка, да? Шкатулочка, да. А то сколько я могу стоит? Вам... А, 80 рублей стоит Пойдем смотреть, как девочки танцуют. Творческие подарок. Участникам этнофестиваля Легенды Тамусы дарит народный и самодеятельный коллектив хореографический ансамбль «Калинка». Встречайте! ансамбль песни и танцы танца шорской культуры Чалын.